Клево всем, друзья! Сегодня 2 мая, всех с Паской, всех с прошедшим 1 маем. Я выскочил на рыбалочку, половить карасика сегодня с маховой удочкой. Шикарная, надеюсь, будет рыбалка, погода классная. У нас в Краснодаре стоит уже третий день, плюс 26. Еще три дня назад было плюс 15, сейчас плюс 26. Днем очень приятно, даже слишком жарко. Надеюсь, все получится. Погнали, друзья! Сейчас по-быстрому пишаю прикормочку. Так, тут у меня грунт. Здесь у меня прикормка. Водичка. Черная прикормка. С добавкой какой-то у меня там оставалось чуть-чуть какой-то рыжий прикормки. Ее добавил. Вот. Так, теперь грунт перед рыбалкой проезжал стройку нашел копали яму набрал грунта так что грунт теперь есть так прикормку червячка резаного вот такой резанный червяк ножницами порезал перемешиваем разбиваем все червячки были по отдельности это будет главная нямка для карася Значит, Прикормки вышло у меня примерно килограмм и много грунта вот такая у меня удочка такая вот 6 метровочка как китаец недорогая ну, довольно легенькая приятная в работе с мягким кончиком и отлично ей классно работать легкими весами то есть монтажами, которые там от 0,5 5 грамма и без проблем легко забрасываю их чувствую. Пока прикормка настаивается, готовлю удочку к работе. Касается вот, мягенько, чуть, чуть Коннектор у меня вот такой мягкий, из него просто петлю давочкой накинуть все монтаж привязан готов только приехали так классно пили спели соловьи вот красиво сейчас вот начала подниматься солнышко они замолк замолкли значит сейчас мне нужно отбить глубину для начала нахожу цепляю на груз, грузило на крючок такое тробинку и нахожу глубину при которой грузило будет касаться дна нет сразу там обрыв Это что Значит, получается ловить буду Прям-прям-прям в конце свала. Глубина уже отбитая у меня. Теперь поводок у меня длиной 15 сантиметров. И я буду ловить. Нет, сначала половлю так. Сначала половлю таким образом, что крючок будет касаться дна. Потом буду посмотреть. Прикормка готовая. Забрасываю удочку, забросил, и вот в ее район кидаю шары в район поплавка. люблю вот такие вот шарики, Эх, вот такие вот, и туда. Б, так что погромче, чтобы рыба боялась близко не подходила чтоб напугать ее сейчас рыбу конечно напугаем поют птички класс я закармливаю сразу много сессию у меня до обеда сегодня и чтобы по максимуму собрать и удержать рыбу чтоб больше не шуметь закормил оставил чуть-чуть прикормки для подкорма когда буду маленькими шариками иногда подкидывать Так работает прикормка с грунтом ребята точка закормлена минут 10 прошло все начинаю цепляю червя и в бой пока грузил так что крючок касается дна в принципе сейчас тихо можно даже приподнять на пару сантиметров начну с червячка все последние рыбалки караспит почитал червя ну поехали ребята Солнце прямо напротив, прям в глаза. Ничего, сейчас она начнет уходить, уходить и уйдет. Оп-оп-оп. Есть. Кто Это у нас. А, подлещик, да? И густерка. Густерочка. Вот такая густерка. что ты. Вот такое красавица. Так, иди с утра, сошел! Хорошенький был, сошел. Так, первая поклевочка карася была. Он от меня. Ничего. Сейчас, его вот, там. Скажем, привет, карасик! Стойте, стойте, иди, стойте, иди, иди, стойте, Подлещик. у какой подлещик хорошенький. Вот такой, а? Вот такой красавец. уклейка ой ребята царица наших кубанских водоемов стая уклейки за 15 минут 14 сантиметровый перец съедает проверено кто там кто там кто там? густерка маханьки маханьки густерка Пожалуйста, был сход карася и все. И больше карася пока нету. Прям на точке сошел. Теперь ждем, когда опять подойдет. Сход на точке может привести на полчаса убить точку конкретно. Хотя это только первые разведчики были, но, тем не менее, показатель. Так, вот этот, похоже, карасик, карасик, карасик. Ой, поднял, как шикарно. Иди сюда, иди сюда, иди сюда. Иди ко мне, красавец, боец. Есть, ребятка, первый, красивый небольшой но вот такой золотистый бронзовый толстенький красавец класс ожила а природа весна наступила потеплела все водоем живой птицы поют лягушки поют насекомые жужжат прикольно Офигеть, ты утречком с удочкой смотришь на поплывочек. Да это, это класс. Ого, ого, ого, что ох ох, ох, ох, ох, Что, это что это там за сумасшедший? ох, карасик. ох, да? Вот такой сумасшедший карасик, ребята. За жаберную крышку, представляете, смотрите. Надо, надо умудриться, чтобы вот так его зацепить. Ой, а он контужен, смотрите на его рот. Ребята, смотрите. Поэтому он жаберной крышкой клевал. Мутант. ребята рыбы на точке собралось много карася там просто валом дипы работают на ура реально без дипов из с дипов и с дипами колоссальная разница периодически клюет Карась как уклейка с перехватами сразу после падения это просто шикарно люди ездят на рыбалку не могут поймать карася его валом и клюет классно со мной товарищи все сделали как я им сказал и отлично ловит недалеко от меня сидят Сделали точно так же, как я, и рыбка у них ульет. Есть у меня предположение, что с грунтом я буду ловить карася. Все лето, там посмотрим. Очень много густеры, красноперки, уклейки. Все стоит в толще, всего очень много перехватывает. Поэтому вынуждена ближе к подпаску. Опустил основные груза, сделал сантиметров 10-15, подпаска. Опа, сход. Ребят, вот у меня подпасок, а вот основные груза. Подпасочек, вот он, и вот основные груза. Это я сделал для того, ближе их опустил, чтобы быстрее снасть доходила до дна чтобы уклейка красноперка и кустера не перехватывали на лету работает червь просто на ура но обязательно дип без дипа по поклевку можно ждать очень долго Смотрите, что он выговоряет, ребята. Вы видели? Ай, красавец. Не пущу, не пущу, не пущу. Давай, давай, давай, красавец. Вот так вот. Вот такой красавец. Вот он. Бронзовый. Обычный серебряный карась, но вот оттенок у него здесь интересный, бронзовый. Как в лиманах часто такой же ловится. Только в лиманах он круглый, а здесь вытянутый. Повторяем. Червячок дип заброс. глевка вот так вот иди сюда иди иди ой как он бьется очередной красавец красивый хороший уже сегодня вообще классный карасики клюют. Первичок, Дип, заброс. Сегодня рулит кто у нас? Красный вектор сегодня рулит. В том рулит на ура. ай Иди сюда. Иди, иди, иди. Ого, а, глаз. Шикарно. Просто шикарненько. Выложил. Вот этот красавец, ребята. Выложил. Дающие караси, очередной. Ой, как, как поют. Ой, как блин, ну это ребята кайф. Сидишь, тишина, птички поют, тепло, кстати. Только утрянка, чувствуется, уже солнышко подпаливает. Да. 26 вчера, позавчера. Сегодня будет не меньше. На солнышке. На солнышке. Это... Не люблю, когда вот такие переходы. Сразу в жару иди сюда. Вот это, ребята, я собрал там карася. Грунт рулит. Вот смотрите, друзья. Время. Начало мая. Карась вовсю на невесте. Вовсю питается. Температура воздуха поднималась до плюс 26 днем. И грунт работает, рулит. Давай, давай, давай, давай, повел, повел, повел. И мимо. Вот так бывает. Я очень сильно подозреваю, что... В общем, этот год я посвящу... Побольше постараюсь времени посвятить карасю, если получится. И буду тестировать грунт. В течение лета тоже какие шикарные поклевочки красотища вот эти вот небольшие карасики но клюют шикарно у меня скоро так и черви закончится уже я так и понял Классно мужики, ребята как классно, огонь, тепло, солнышко, Да на берегу судочка, рыбка клюет, а -а -а -а, класс, я кайфую, просто кайфую, это реальный кайф, Да, вы сами знаете, ну, давай. Вот он, вот он. Ты класс. Поклевки наикрасивейшие. Мой товарищ Александр Шугаев три раза подряд говорил, все, буду ловить без грунта. Начинал без грунта на карасе. В итоге среди рыбалки шел, собирал грунт. И благодаря этому и хорошо отлавливался. Иди сюда, как он взорвался. А -а -а -а. Давай, давай, давай. Все. Ну, Сейчас много вижу отчетов все жалуются не могут поймать карася приехал на первый водоем недалеко от города на один из самых посещаемых здесь водоемов и тут вот такой творится все сделал правильно поставил рыбу она тут просто стоит в очереди у нас все у меня клюет все получается рыбы валом ну, уже все вот забросил несколько секунд и вот такая шикарная поклевочка, красивая. иди сюда иди сюда класс По мере возможности этот год буду уделять карасю, ну, кроме самой жары, когда он перейдет на ночной образ повли, питания. Я просто не люблю ночные рыбалки. И поэтому именно в этот период, возможно, не буду карася ловить. Ну, когда будет пекло, жара, кипеть, вода будет да? Скорее всего, это или кубань, или еще что-нибудь. Ага. при адекватной ловле адекватной буду тестировать по теплой воде все таки грунт издается мне грунт на карася в течение всего года давай давай это будет лучше все таки именно подача прикормки с грунтом на карася это именно та подача которая нравится рыбе то есть мы создаем бедный сильно пахнущий стол с вкусняшками на столе. Единственное что возможно буду, буду добавлять резаную кукурузу, каши. иди сюда, иди сюда, давай, хорош, хорош, хорош боец, вот такой Кругленький толстопузик, вот такой, красавец. Ну что, друзья. Шикарная рыбалка. 10 утра. Пора ехать домой. В праздничные мероприятия, иначе дома не поймут. Трошки наколбасил карасика. Кайфанул. На одну удочку. Рыба пришла. Ее было валом. Много поклевок было. Просто нападений. Приманка еще не коснулась. Да, карась уже сидел. Просто шикарно. Заработала кукуруза, друзья. Карась начинает переходить потихоньку на летний режим кормления, кукурузка заработала, не с утра, с утра только червь стала прогреваться, и часов уже где-то 8 включилась кукуруза, поэтому самое интересное было, на кукурузу рыба крупнее, на червь быстрее, но мельче, так что все было кайфно, все было отлично, еще раз, друзья, вас с праздником, до новых встреч!